Наше шоу талантов начинается. Лунной королев вы может стать только самая способная звездочка. Готовьте ваши лайки. Ты должна уважать публику. Я ухожу из школы. Ты жить все потеряешь. Ну и прекрасно. Ты очень нужна нам. Не приходи больше сюда. Мне нравится быть всегда одной. Разделенное горе, половина горя, разделенное. Потрясающее шоу и хореография. Уникальная анимация в стиле кей-поп. Я так тебе рада! Ты сможешь исполнить свою мечту! Они смотрятся очень хорошо. Но я бы не спешил их поздравлять. Смотрите, это звездопад! Загадывайте желание! «Сияющая звезда». Смотрите в кино.